Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем нашей программы сегодня, вторник у нас, 25, опять я не помню какое число, 22, наверное, да? 22. 22. Сегодня 22 ноября, у нас тут приближаются большие праздники, то, что называется Днем Благодарения, все готовятся, это в Америке серьезный праздник. Ну а у нас, как всегда в это время, на связи Анна Ласточкина из Таиланда. Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, Рита. Здравствуйте, радиослушатели. И сегодня мы начинаем серию программ на очень интересную тему, которая, я думаю, понравится всем, кто интересуется астрологией хоть каким-то образом. И это мы будем говорить о том, как устроен Зодиака и вообще для чего это нужно, и как это произошло, до да, эволюция а, через знаки зодиака и, и так далее и тому подобное. Поэтому вот сразу начнем с места в карьер, да, Анечка, и mm. в принципе созвездий много, да, почему именно, и вообще, начнем mm. того вообще, наверное, с того, что такое зодиак, потому что это самое начало, да, правда? Да. да, это действительно стоит прояснить, потому что выясняется часто, что люди не совсем понимают, что такое зодиак, и чем отличается созвездие от знака зодиака. Созвездий у нас много, то есть, если мы посмотрим на небо, то у нас и большую медведицу мы знаем, и малую, и какой-нибудь осенний треугольник. Но эти созвездия не относятся к знакам Зодиака. И почему же именно знаки Зодиака, и почему мы вообще ассоциируем себя с детства там, или с юности с каким-нибудь определенным знаком? Есть движение планет по небесной сфере, солнца и планет. То есть мы с Земли можем наблюдать, как движутся планеты, по небу, по небесной сфере. И они всегда движутся а, в одном каком-то месте, секторе неба. Нет такого, что у нас Солнце то там, то сям сходит, или то Юпитер то там, то здесь. То есть мы никогда не сможем увидеть Юпитер на фоне большой медведицы, или еще на фоне какого-нибудь Кассиопеи, или mm -hmm. псов. А, дело в том, что есть... Определенное место это называется поясом эклиптики, вдоль которого движутся планеты. То есть видимое движение планет и называется вдоль определенной линии на небе или вдоль определенного пояса, вернее сказать, потому что это не четкая линия, это пояс. Ну, он не очень-то широкий. И вот издревле астрономы наблюдали движение планеты Солнца на фоне каких-то определенных созвездий. Созвездия возникли, названия созвездий возникли исторически, то есть и их границы тоже определены очень примерно. Вот мы видим созвездие Овна, мы видим созвездие Тельца и так далее. То есть и они идут в этом поясе. А друг вот за эти друга. созвездия можно увидеть, они... можно увидеть с Земли невооруженным взглядом? Да, конечно, созвездия можно увидеть и сейчас знаки зодиака. Угу. Именно знаки да, созвездия Зодиака мы можем, мы можем увидеть невооруженным глазом сейчас, например, Венеру, и мы можем увидеть, ну не обязательно, может быть, это не в городе, но в темной местности все-таки, когда мы видим все небо, видны, конечно же, знаки Зодиака. Просто если много света в городе, мы видим сейчас на закате Венеру очень хорошо ее видно, она светится прямо, ну и она стоит, конечно, на фоне определенного созвездия. Но она выглядит и... как одна звезда. Земли, она выглядит как одна звезда, да? Да, она выглядит как звезда, она и называется как утренняя или вечерняя звезда, сейчас она вечерняя. Это не совсем верное название астрономически, но это историческое название, так сложилось, что ее называли звездой. Вот. И она светится очень ярко, то есть она отражает свет Солнца, она сама не звезда. Я поясню, чем звезда отличается от планеты. Uh -huh. а звезда — это... Это Солнце, то есть это огненный шар, да? mm -hmm. то есть это а, то место, где происходят ядерные реакции, и это то, что горит, то, что само по себе светится и дает свет. А планета это то, что свет отражает. И yes. И поэтому все, что мы видим, планеты, мы тоже видим, когда Солнце заходит за горизонт и начинает их подсвечивать. И вот сейчас Солнце зашло за горизонт, у нас, по крайней мере, и у нас сейчас видно Венеру. То есть видно, как оно из-за горизонта подсвечивает эту яркую, так называемую, звезду. Так вот, эти названия и границы знаков Зодиака, они сложились исторически. И когда мы переходим к астрологии, Нужно обязательно знать разницу между зодиакальным созвездием и знаком зодиака. Потому что зодиакальное созвездие ⁇ это нечто, это скопление звезд, которые, кстати, между собой не обязательно как-то связаны. И, как правило, они вообще между собой не связаны, находятся друг от друга на огромном количестве, не знаю сколько там лет световых и так далее. То есть это совершенно, это просто наше небо, это просто то, что мы видим. Это не значит, что если мы видим большую медведицу, то эти звезды в большой медведице как-то между собой сочетаются. То есть они где-то в одном месте живут. Возможно, их вообще уже нет этих звезд. То есть мы видим только свет от них. Mm -hmm. Ну и, как правило, многих звезд уже нет, то есть они там не существуют. И, и вот есть, кстати, такой вопрос, очень, очень, я считаю, правильный, который задают скептики от астрологии, об астрологии. Да? Они говорят, что вы говорите, что звезды на нас влияют, но как могут на нас влиять звезды, когда их там уже нет? Есть, ну или как? Звезды так сказали, звезды так встали, что у меня здесь что-то на Земле сейчас случилось. И это действительно выглядит как что-то такое нелогичное, потому что мы знаем, что этих звезд уже, возможно, вообще нет. И на, нас разделяют такие огромные, огромные расстояния, ага. что эти вибрации, которые они там излучают, они нам ну, в очень, в очень, может быть, мизерном каком-то значении доставляют. Но так и астрологи не говорят, это такое образное выражение. На самом деле на нас влияют планеты Солнечной системы. То есть они называются на санскрите грахи. Граха это то, что захватывает сознание. И вот эти принципы, которые есть в каждой Солнечной системе, они уже захватывают тех, кто живет, проявляет свою судьбу, жизнь на определенной планете. Вот мы живем на планете Земля, и мы можем сказать процентов, что на нас действует Луна. Луна действует через магнетизм, через все построено определенным... в определенных соответствиях, есть сила тяготения, притяжения ну, и так далее. То есть планеты как-то крутятся вокруг Солнца и как-то не падают и друг на друга не находят. Ну, бывает такое, может быть, иногда случается, но, по крайней мере, не при нашей жизни. И… Это, вот эта закономерность, она на нас влияет, то есть на нас влияет и Венера, и Юпитер, и, и даже те дальние планеты Солнечной системы, которые не включаются в личную карту Это в ведической астрологии это Плутон, Нептун, то есть Уран, они не вли как бы тоже влияют, то есть они несут определенные вибрации, в них заложены принципы, и они соответствуют даже долям нашего мозга, то есть, например, таламус это Солнце, гипоталамус это Луна, то есть они возбуждают, а звезды сами по себе они на нас и не влияют, то есть они на нас влияют как Наши, может быть, какие-то прародители, но очень-очень давние. Ну вот мы, когда выходим вечером на улицу и видим много-много звезд э, и созвездия, оно притягивает, просто вот хочется смотреть на небо, да, и какое-то ощущение да. такое. Да, и здесь я хотела да. сказать про другое влияние. А, на самом деле... Мы проецируем свое я, то, что внутри нас есть, на звезды, и таким образом они на нас влияют. Как то отражение. Нам, как отражение. Да, да. да. Потому что наше сознание а, проецируется всегда вовне. И тот момент который был при рождении. Почему смотрим натальную карту? Вот в этот момент человек вышел, у него ну, родился, да, вышел из утроб матери, родился, и у него была вот эта захвачена картина, первая картина в его жизни. Вот то, то что его окружало, все его окружение на него влияет. И, соответственно, и он... Это, через это окружение начинает развиваться. И вот это важный момент. Вот меня часто спрашивают: как, как на нас звезды влияют? Я говорю, точно так же, как, как момент, часы да? на вас влияют. Угу. Вот те же 12 знаков зодиака, 12 м, делений на часах, то есть угу. с одного по 12. И, допустим, у вас стрелка встает на час, и вы вдруг куда-то бежите ну на обед, допустим, вы сидите, и вам вдруг захотелось кушать. Можно сказать, что цифра 1 на вас влияет можно сказать, вот так же влияет ну, на нас. Да, но может быть это не чист цифр один, а просто привычка или понимание того, что в это но время потому что вот мы начинает работать в цикл. Да, да, да. на, на нас влияет цикл, цикл определенный. И если мы сейчас вообще все часы упраздним, у нас опять останутся только, останется только Земля и звезды, мы опять начнем выстраивать этот механизм, понимать, где мы находимся через звезды. То есть и опять выстраивать и изобретать новые часы, и они скорее всего, будут такими же. Ну, может быть, с некоторыми нюансами. Мы не можем ничего изобрести, чего нет на небе. И вот так пять ну, тысяч лет, 2000 лет назад а, разрабатывалась астрология, то есть разрабатывались вот эти техники. И проблема сейчас в том, что а, были утеряны, основы и осталась какая-то поверхностность ну по крайней мере в сознании людей то есть как бы астрологию которая является прародительницей всех наук в принципе ее как бы задвинули и назвали псевдонаукой на самом деле это точные математические расчеты они и начались с астрономии и с астрологии это единая наука что как считать пространство потом вся пространственная геометрия она связана с астрологией и что я хотела сказать по поводу зодиака что такое еще раз зодиак это 12 этапов нашего развития то есть когда мы стоим в определенной точке мы можем смотреть сначала в две стороны. У нас есть две стороны, и наш мир делится как бы на то, куда мы смотрим, и противоположное. Вот там у меня есть стена, и это я воспринимаю как противоположность того направления, в котором я смотрю. И это двойственный принцип. Он заключен в том, что мы мужчины, женщины, у нас день, ночь, у нас плохое, хорошее. Ну вот это двойственный то принцип. То есть впереди, первый. и сзади. Второй. Да, да То что у нас есть впереди и сзади, это то же я самое, что мы сбоку, справа и слева Да, ну то есть у, нас есть у нас есть раздвоение То есть у нас первое, что мы здесь в пространстве там видим, мы видим раздвоение У нас солнце в одном месте сстаёт, в другом месте садится И поэтому двойственный принцип заложен в зодиаке в самом Потом у нас есть тройственный принцип то есть один, два, три. Мы часто тройками считаем. И у нас вот этот один, два, три, этот ритм вальса, раз, два, три, раз, два, три, он встроен наш, это наш цикл, это созидание, поддержание, разрушение, созидание. Мы что-то сделали, мы зафиксировали, у нас это разрушилось, мы пошли на новый этап и так далее. То есть вот эта тройка, она тоже проявлена, она проявлена в мандалах, в символах разных культур, народах. Вот это три. И Бог троицу любит, ну и так далее. И так далее. А потом четыре. Четыре — это когда мы смотрим по четырем сторонам света. То есть я добавляю еще вот два противоположных направления, и Солнце так действительно садится. Оно -то, ну, оно... То есть у нас есть четыре направления, четыре стороны света. То есть Солнце испускает свет, по четырем направлениям. Это тоже любой астроном, который вот будет в разбираться, он это сделает. То есть, он скажет, что у нас такая пространственная геометрия, мы смотрим по четырем сторонам. И все. И, и если все это перемножить, то есть получается, что 12 это универсальное число. 12 делится на 2, 12 содержит в себе тройку три раза по четыре. И 12 содержит в себе четверку, четыре раза по три. И у нас получился такой зодиакальный круг в 360 градусов, которые мы видим вокруг себя, вот эта пространственная сфера. И, соответственно, знаков зодиака, знаков может быть 12, но на этом поясе, который и видоизменяется со временем, потому что мы не всегда наблюдаем одно и то же небо, и вот сейчас вот эта дилемма, 13-го знака, недавно так пролетела снова, а астрономы решили ввести 13-й знак Зодиака. Но а 13-е зодиакальное созвездие, надо правильно говорить, знак зодиака, У ост, их останется 12, да. потому что мы смотрим, это принцип, который проистекает из нас, изнутри, а созвездие может быть сколько угодно, мы можем называть это там змееносец, вклинился между, куда он там вклинился, между скорпионом и стрельцом, ну и пусть он называется змееносец, хорошо, а, ну, от этого не рушится никакая система. То есть система, она чисто математическая, и система основана на нашем восприятии пространства. Вот это я хотела донести. Ясно. Очень интересно. Я вспоминаю, мы когда-то с друзьями путешествовали, и вот сейчас есть такие английский applications, которые загружаются на телефон или на какие-то на какие-то электронные другие там айпады, айпады, и можно видеть, можно полностью видеть небо и все планеты и созвездия. Куда, куда бы ты ни направил вот это вот mm -hmm. устро свое устройство, и сразу видно, кто, кто сейчас на небе да. есть, в каком направлении. Очень интересно это все наблюдать. Техника. И сразу, кстати, видно, какой зодиак является фактическим Тот, который использует ведическая астрология, он является фактическим То есть если построить карту ведического гороскопа И взять это устройство и провести на небо Вы точно увидите соответствие Если вы будете пользоваться тропическим зодиаком uh -huh. это, ну, Западной астрологией, uh -huh. то uh -huh. соответствия уже не будет Потому что uh -huh. 2000 лет назад с того времени, как 2000 лет назад эти две системы соответствовали, уже произошел сдвиг, то есть за счет прецессии Земной оси. Угу. И получается, что теперь то, что по западному зодиаку, оно не совпадает с фактическим положением. Если мы говорим, что Юпитер сейчас в весах по западному зодиаку, то по ведическому, по седерическому, да скажем, он в Деве. Ну, Фактически такое положение. И вот вы можете набрать Юпитер в весах, и вы увидите массу сообщений в интернете о том, что это значит. И, кстати, были такие вопросы. Вот мне конкретно задают, uh -huh. как может быть так, что одни люди сейчас полагают, что Юпитер в Весах, а другие полагают, что Юпитер в Деве. И каждый делают какие-то прогнозы. И ну, что вот, на самом деле? Сов... Uh -huh. Да, как совместить, что делать с этими двумя системами. Совместить можно, это реально совместимо. А... Если мы посмотрим на то, как работают системы. То есть вот система, которую используют западные астрологи, она внутренняя по отношению к тому, что используют ведические астрологи. Западные астрологи смотрят на точки равноденствия. Вот где Солнце восходит в точке равноденствия, какого-то марта двадцать какого-то марта, 22-21 марта. Да. Эту точку мы назовем Овном, хотя фактически уже это, это уже происходит на фоне рыб созвездия. Но мы обязаны назвать это Овном, потому что мы смотрим внутренний зодиак. А внутренний зодиак — это тот, который у нас на Земле происходит, то есть в локальной системе Земля-Солнце. И в этой локальной системе земля Солнца мы пытаемся определить тенденции, определить, как это работает внутри но есть система, надсистема, которая более глобальная. Это система сидорического зодиака, когда мы учитываем, что все сдвигается. И я поэтому отвечаю так на этот вопрос. Юпитер сейчас на фоне Девы, ну фактически, но внутри локальной системы Земля-Солнц Тут на Земле человек может воспринимать эти вибрации Юпитера, который в 9, то есть ту практичность... Юпитер в 9, сейчас немножко скажу пару слов. Uh -huh. Юпитер в 9 ⁇ это значит, мы занимаемся конкретными проектами. У нас сейчас время для того, чтобы там, развивать базу какую-нибудь, если вы образовательными проектами занимаетесь. Юпитер ⁇ это гуру, учитель, и учителя сейчас очень детальны, то есть нам, нам нужно прорабатывать через принцип Юпитера детальность. А западные астрологи говорят: да нет, у нас сделки, соглашения, у нас сплошные весы, баланс, равновесие, договоренность между сторонами, Юпитер нам сейчас дает. Так если мы примерим две эти вещи, мы скажем, что он дает нам на общем уровне вибрацию Девы, да, вот этой практичности, заземленности, но человек здесь, внутри системы, воспринять ее может через канал весов, вот эту энергию. То есть вот эта внутренняя система западная, она локальная, и она, она связана с одной жизнью человека, который здесь родился, воплотился, и вот по ней хорошо предсказывать там какие-нибудь урожаи, не урожаи, вот, вот все такое земное, и очень практичные вещи там видны. А вот этот, а на этот зодиак, который остался, вот этот исконный, он очень хорош для прогнозирования таких вещей, как… Мое предназначение, мои прошлые и будущие жизни, та дорога, к которой я иду. Потому что когда вы рождались там 100-150 тысяч, две тысячи лет назад, эти звезды всегда были с вами. То есть мы ориентируемся на то, на то, высшее, как бы, на то высшее, и за счет этого может, можем делать такие очень глобальные выводы. То есть, это называется неподвижные звезды, которые всегда там были и стояли. И мы вот смотрим, что сейчас просто произошло смещение. Поэтому две это системы очень... работают. Да то, работают понимать, да, то есть надо понимать, какие вопросы задавать западному астрологу, какие вопросы задавать лучше ведическому да, на астрологу. На самом ну, деле, да, да. я думаю, но ну, я не изучаю плотно западную астрологию, она имеет очень множество направлений, вариаций, школ. А на самом деле многие западные астрологи, я знаю, что они используют и накшатры, и неподвижные звезды. и есть даже такие астрологи ведические, которые берут тропический зодиак и встраивают его в свои интерпретации. И это очень оправдано. То есть это очень оправдано. Если вам нужно сделать локальные интерпретации точные, то нужно сочетать седерический, с тропическим. И это практикуется. На самом деле нет никаких такого вот такого разлома среди астрологов это просто кто с чего начал рано или поздно астролог приходит к тому что две вещи нужно объединить и объединить в своем сознании примирить в своем сознании и уже не говорить что есть некая западная там есть сведическая и они вы неправильно мы правильно вы правильно нет такого правильно неправильно есть разные уровни анализа и все Аня, скажи, пожалуйста, а вот для простого человека, вот не, астро, не астролога, не профессионала, вот знание знаков зодиака, их расположение в небе, может как-то помочь в повседневной жизни, вот понимание, да, как да. бы с ними Хотел, соединиться? Хотела, хотела к этому перейти, очень хороший вопрос. Знаки зодиака, они не просто так они отражают этапы эволюции нашего сознания. Этапы эволюции, даже не будем так говорить громко, они отражают этапы любого дела, которое вы, вы хотите предпринять. Все начинается с единицы. Единица — это овен. Это то место, где начинается любое событие. И... Через, вот, через вибрации, через энергии овна мы вообще все инициируем. И если вы, например, хотите сделать какое-то дело, то есть у вас есть мечта мечта или, так скажем, желание желание что-то предпринять. Это желание все время начинается, оно все время сопровождается энергетикой Овна. Это один в вашем сознании. И если это желание слишком сильное, то хватит энергии, чтобы дойти до конца до рыб. И вот дальше есть этапы овен это начало это рождение это появление на свет это взрыв атома то есть там настолько мощная энергия в Овне сосредоточена ну, качество он дает такие очень большое количество энергии для того чтобы дело довести до конца до следующего цикла дойти и и мы еще, кстати, в следующих передачах разберем каждый знак отдельно, чтобы нам было интересно и понятно, что это значит. Поэтому я сейчас буду, пройдусь очень быстренько по ним. И дальше у нас телец идет. Всегда после Овна идет телец. Знаки всегда идут в определенной последовательности. Что такое телец? Это мои ресурсы для того, чтобы что-то предпринять. Например, вы захотели научиться... Ну, пойти танцевать. Я этот пример беру часто. Пойти танцевать. Вот женщина решила: у нее возникло желание. Вот это Овен в два шага. Ей нужны для этого ресурсы. Она проверила, есть ли у нее деньги. Если у него форма, надо купить форму, надо ну, вообще какие-то ресурсы иметь для того, чтобы пойти и осуществить это желание. И, может быть, уже у вас на этом этапе желание закончилось. То есть оно споткнулось от тельца. Да, у вас нет, просто нет денег, нету правильной формы. Нет времени. Формы. Да, да. Нет времени. Ну, значит, где-то просто желание это отложилось, и дальше по циклу оно не пошло. То есть не хватило энергии через овне. Не хватило уже. ресурсов, да, тр... да. Угу. да. Третий этап: близнецы. Всегда за тельцом идут близнецы. Близнецы это знак коммуникации, и, и вообще тройка. Третий знак — это когда я сказал свое «хочу», то есть это мое «хочу», о котором я заявила всему миру. То есть я или я сделала какой-то акт коммуникации, я, например, позвонила в школу и вообще выяснила, ну, или пошла в интернет искать информацию и где-нибудь написала в соцсетях, есть тут вообще танцы в этом городе. Вот это три. И у некоторых на этом этапе могут, может быть загвоздка да, вот в «Близнецах». Ну и потом мы скажем, что каждый человек склонен на, на каком-то этапе тормозить У ну, кого, допустим, в близнецы очень слабо выражены в гороскопе То есть человек некоммуникативного типа И у него не хватает, может быть, этой энергии Чтобы запускать свои желания в пространстве через просто выражение своего «хочу» Дальше, рак После близнецов всегда идет знак рака Рак — это следующий этап любой эволюции, любого развития это надо позаботиться, опять-таки, о ресурсах, только в другом плане, что телец, что рак это ресурсы. Ну, найти дом, найти студию, найти какое-то пространство, в котором мы будем заниматься танцами. Какие-то, это, это внутреннее пространство, эмоции, это дом. Ну, на, на данном этапе, допустим, женщина дошла до этого рака, нашла она студию, нашла место, ей все понравилось. И вот тут пятый это лев после рака все время идет лев что это за этап эволюции это первое пробование себя в действии а вот ну, она пришла и начала танцевать первый раз вот, ну, на первую тренировку и это очень приятный э, такой творческий акт лев вот я такая я красивая я танцую я что-то делаю и я себе нравлюсь. Вот выражение моего «я». Есть, лев — это выражение моего «я». То есть, здесь вот как бы оттачивается индивидуальность во льве. Следующий этап сложный. Вот здесь все многие брос... бросают. Кто не может перескочить через этот этап эволюции любого события? Это дева. Дева, дева — это что? Это когда началась рутина. Падно, потом под зеркалом, потанцевала, себе нравишься. Но она... Вдруг поняла, что тренироваться-то надо много, и первая тренировка, уже после первой тренировки болят мышцы, например. Что-то болит, что-то надо преодолеть. Что-то надо, э, ну, может быть, какие-то проблемы возникли. И вы... здесь опасность бросить. бросить Ой, через... Можно я тебя на секундочку прерву? Да. Вот, допустим, человек, да, вот, дева. Я просто сейчас беру себя, потому что, да, я, потому что я дева. Это значит ли это, что если человек родился под вот этим знаком, он в нем этих качеств будет больше и он сможет это, скорее всего, преодолеть и пройти через вот этот этап? Да, можно так сказать. Да. Ну еще, когда человек говорит, я дева, это еще не ну, знаю, понятно. что это значит. Ну хорошо, ну, допустим, понятно. у человека есть планеты в деве да. и да, то есть у него, значит, многие э, какие-то принципы его сознание связаны вот с этой кропотливой работой с чем-то такими он достаточно к ней приспособлен да это можно так сказать но в общем этот этап девы если мы его проходим мы идем в весы после девы идут весы весы угу. это знак который стоит ровно напротив овна напротив я овен это я мое желание это другие люди которые будут оценивать меня и это скажем а в танцах, если смотреть, ну, возьмем какой-нибудь. Это когда а, после я того, как вы потренировались лет. и чему-то научились, вас просто кто-то сня, снял на камеру, чтобы вы посмотрели на себя со стороны. Либо это предвыступление какое-нибудь. Ну, это что-то такое. Первые, первые вот эти попытки заявить о себе, что я могу. А, вас снимают на камеру, у ну, вас, может быть, зрители есть. И это такой акт взаимодействия с публикой первичной весы. Mm -hmm. И что после этого случается? После этого случается самый большой кризис в жизни человека. После весов какой знак идет? Mm -hmm. <laughs> Вопрос <на> засыпку. <laughs> в общем, после весов mm -hmm. идет знак скорпиона. Самого тяжелого, как его все боятся, скорпион. Там. Почему? Потому что знак связан со смертью, с трансформацией, с такими мистическими очень глубокими вещами, с опасностью, с тихим омутом. И с качествами, которых мы обычно боимся. То есть, мы говорим, скорпионы ⁇ это тяжелые люди, там, скорпионы ⁇ это вот такие какие-то непонятные, загадочные. А, вот что значит этот этап? Это значит трансформация. Значит, я просто в ужасе. Любая женщина, которая посмотрит первый раз на себя со стороны, у нас, например, на танцах есть такая практика снять себя на телефон, записать и посмотреть, и просто упасть в трансформацию. Это же кошмар какой-то. Mm -hmm. Вот Скорпион связан с этим чувством и с этим этапом. То есть я некрасивая, я... часть меня умирает. То есть... и, и это тоже происходит, например, когда я выступаю на радио. Вот обязательно происходит, когда ты себя видишь со стороны, вообще на камере, да, первый раз, возникает жуткое состояние. Это я, я, я несовершенная, я такая-то, у меня там то не так, это не так, это у всех женщин и всех людей возникает. Это как раз идет вот эта трансформация личности, принятие себя такой какой-то как в новом есть. качестве. Как такой, ты как есть, ты есть. Как... Угу. Да, да. То есть это, это, это, в принципе, это любовь районы. к себе. Да. да. Происходит Скорпион это смерть, происходит какая-то маленькая смерть, и одновременно трансформация. Что после нее? После нее стрелец. Стрелец это как бы третье мое Я. Есть первое Овен, а потом лев, я, я там себе так нравлюсь в процессе, а потом идет э, стрелец. Это когда мы готовы уже серьезно меняться и слушать учителя. Стрелец — это знак учителей, духовных наставников, это знак э, дальних путешествий и как бы очень такое расширение знания. То есть знания в Стрельце очень сильно имеет тенденцию расширяться. Он управляется Юпитером, этот знак, планетой Гуру. То есть вообще А Кстати, это первый знак на пути эволюции любого действия, которое управляется Гуру, потому что последний — это рыбы. Ну, вот это. И вот здесь мы после трансформации… Прибегаем к нашему учителю, если мы его прошли, этот урок. То есть мы не бросили танцы. Мы все таки на себя посмотрели, сказали, какой ужас, и пришли к учителю. Что же мне надо сделать? Тут мы начинаем более внимательно слушать гуру и наставников в этом стрельце. И у нас появляется новое желание раскрыть новое «я». У нас появляется новое «я», которое слушает учителя. И вот после только этого идет десятый знак. Это, 10, это был девятый этап. Теперь десятый знак зодиака — это... Козерог mm -hmm. знак конкретной работы. Он такой земной, заземленный, но работы при этом публичной. Я уже не боюсь идти на сцену, я уже не боюсь работы. Я просто после того, как я что-то от, от своего гуру взяла, она мне подсказала, как правильно двигаться, что я здесь там руками машу, здесь неправильно, здесь что-то. И, и я иду отрабатывать. Я отрабатываю, я уже не боюсь, что на меня смотрят. Я просто делаю свое дело. После этого приходит водолей. А водолей это знак сетей. Сетей и а, такой общественное а, человек начинает хотеть в общество и показать, что я уже многое умею, на, на козерог уже отработан, и теперь я пойду себе заявлю. Я, я бы здесь ассоциировала водолея с конкретным выступлением, за которое человек получает награду, медальку, грамоту, приз, ну и так далее. То есть вы уже на таком уровне в этом действии, если вы хотели научиться танцевать, то вы уже идете на сцену и, и на публику показываете себя и получаете за это какую-то отдачу в виде приза определенного и последний этап это рыбы заключительный это этап переосмысления действия уже когда вы хотите посмотреть о а как у меня это получилось вот я начала вы начинаете вспоминать что вот я начала вот я все эти этапы прошла и там выводы опять идут такие юпитерианские это еще знак рыбы второй знак который управляется юпитером и там уже идут такие глобальные выводы, а надо мне это или не надо, к чему меня это привело. Это знак такой медитации. Над всем анализ, событием. да, какой-то внутренний анализ идет. Да, внутренний для... анализ всей ситуации. И там вы уже растворяетесь и решаете, нужно ли мне идти на следующий цикл. Ну, следующий цикл снова начнется, совна. И вот так мы каждое событие можем разобрать по знакам зодиака. Это очень полезно, они всегда работают, оно, любое. Можно в практике планирование в, в практике достижения цели это использовать вот это я могу предложить очень интересно на самом деле да тут очень глубокое понимание того что происходит с тобой можно можно как бы много для чего для себя открыть ну что ж да замечательно спасибо огромное я думаю что мы правильно Выбрали тему, и вообще это, это, это очень обширное понимание. У меня возникло очень много вопросов. Вот, кстати, а, нужны да, вопросы для следующих эфиров. Да. И, и мы планировали, думаю, каждому знаку посвятить какой-нибудь эфир и рассказать о его глубинном понимании, чтобы человек понимал, что это такое за знак, а не просто. Да. Обязательно, дорогие что? друзья. Это, я. Да. это я. Присылайте нам, пожалуйста, вопросы. А, ну, раз уж так пошло, в следующий раз мы будем говорить про первый знак, то есть про овна, да? да и да. если у кого-то есть конкретные вопросы о том, что это за знак зодиака, почему и как, может быть, какие-то личные даже вопросы, мы можем очень быстренько разобрать, чтобы было интересно всем. Да. А, присылайте их, пожалуйста, нам на, на Facebook, вы все, наверное, знают нашу страничку SunGates Radio или на Skype SunGates108. Или же на, на, на нашем сайте sungatesradio.com, где вы все нас, дорогие радиослушатели, можете слушать живьем. Вот там есть возможность прислать имейл или вопрос. Ну что ж, спасибо большое, Аня. Доброй спасибо ночи. Хорошего вам да. Да. А у нас тут... дня. Спасибо, да. И да. до новых встреч. До следующего вторника. Да, до следующего вторника. До свидания. Всем хорошего настроения. До Спасибо. свидания.